Добрый день! С вами Шестакова Екатерина Владимировна. В следующей лекции мы с вами обсудим рекомендации по оплате труда государственных служащих в 2022-2023 годах. Смотрите на видеоконсультант.